Осипу Федоровичу Готвольду. Знак уважения и доброй памяти скромной переводчицы. Можно добавить, что именно на этой книге мы да. видим еще великолепный оттиск Штипеля, лично, созданный все чем Готвальдом. Мы видим И и букву G угу. и сверху украшенной короной. Осип Готвальд. Который встречаем впервые. Да. Мы на мы других да. да, экземплярах вот не встречались. Илья Андреев, Радмир Сафиулин, Универньюз.